На флаг и смирно! Флаг и поднять! Когда я слышу этот марш, Я словно становлюсь моложе. И хоть он душу мне тревожит, Но нет мелодии родни. Сразу вспоминаю всех моих друзей по экипажу И как под этот славный марш домой уходят с кораблей